Всем привет, с вами Блог Фрилансера. В этом видеоуроке я расскажу о том, как создать инсталлендинг в программе Photoshop. Итак, поехали. В первую очередь кратко объясню, что такое инсталлендинг. Инсталендинг, или как еще их называют, заглушка для Инстаграма, обычно используется арбитражниками для быстрого создания Инстаграм-страницы и последующей продажи товара, либо услуг. Выглядит это примерно вот так вот. Большое изображение разрезается на 9 частей и создает такой эффект увеличенной картинки, скажем так. Так, давайте перейдем в Photoshop и покажу, как это вообще делается. Так, перешли в программу Photoshop, создаем новый документ размерами на 900 на 900 пикселей. Так, сейчас подождем, пока у меня подгрузится. Немножечко подтормаживает из-за того, что мне нужно поменять на ноутбуке термопасту, а у меня руки все не доходят. Так, размера 900 на 900. Нажимаем создать. Бумс. Давай. Так, создается у нас белый холст в программе Photoshop. И далее нужно перетащить сюда наше изображение. Я уже сохранил себе вот такую вот картинку. Вы используете уже, конечно же, свою. Увеличивайте ее на весь холст, зажав клавишу Shift, чтобы она происходила равномерно. Так, Enter. Далее выбираете инструмент раскройка. Он у меня находится вот здесь вот в панели. Инструмента в фотошопе. Если у вас новая версия и здесь ее нет, то ищите, вот нажав на эти три точки. Она где-то будет здесь. Так, выбираем инструмент раскройка. Далее нажимаем правой клавишей мыши на наши картинке и нажимаем «Разделить фрагмент». «Разделить по горизонтали» ставим галочку на три части и разделить по вертикали также на три части. окей okay. все вот мы видим у нас появились такие линии всего 9 частей каждая часть это у нас отдельное изображение в нашей instagram заглушке. например раз два три и так далее 9 частей Упс. так если у вас будет просто фотография например в личном аккаунте вы можете уже ее сохранить и использовать если какой-нибудь Аккаунт для продажи услуг либо товаров, я бы рекомендовал сюда добавить еще какой-либо текст. Тут уже смотрите на вашу креативность. Например, можно взять инструмент прямоугольник, заливку, выбрать прямо с фотографии, чтобы цвета у нас сочетались. В одном из прямоугольников создать такую вот подложку ровно по этим линиям, чтобы у нас не выходили за края. И, например, написать тут какой-либо текст. Я это все делаю просто для примера. Вы уж смотрите по вашей ситуации, конечно же. Ну, вот, например, скидка 50%. И выровняем по центру до прямоугольника. Для этого я зажал Ctrl и нажал щелкнул вот на этой пиктограмме. Ctrl-D снимаем выделение. Чтобы убрать эти полоски, можно нажать Ctrl-H. Вот, и посмотреть примерно, как это будет выглядеть. Ctrl-H, они снова появляются. Можно продублировать эти, этот прямоугольник вот сюда. Ну, вообще в любую часть. Смотрите, как вам по ситуации изменить цвет. Здесь на какой-нибудь другой. Можно взять с картинки, можно свой какой-либо. Все, Ctrl-H, смотрите, как это выглядит в целом. Ctrl-H, окей, все хорошо. При, применив немножко креативности, можно сделать... Очень прикольные вещи. Что делаем дальше? Далее сохраняем наше изображение. Зажимаем клавиши Ctrl-Shift-Alt-S. Запишите эту комбинацию. Это сохранить для веб. Здесь JPEG. Качество на 100%. Нажимаем сохранить. Выбирайте место на компьютере, куда будут сохраняться ваши изображения. Давайте я для примера создам на рабочем столе. Назову папку заглушка. Открываем папку. Имя файла, ну, лучше нажать однерку, чтобы было более понятно. Нажимаем сохранить. Соглашаемся со всем, что предлагает нам Photoshop. Что сделал он? Он разрезал эту картинку на 9 частей. Переходим в нашу папку и видим, что здесь есть картинки уже готовые для загрузки в наш профиль Instagram. То есть вот они. Тут видите, я немножечко промазываю полчик такой вот просвет этого не делайте так это у меня такой тренажер появился для тренировки зрения Немножко помешал нам так ладно далее вы просто сохраняете эти изображения в ваш профиль instagram как вы это сделаете думаю разберетесь сами начинаете с последней фотографии то есть с 9 9 8 7 и так далее и вы увидите уже готовую картинку заглушку в вашем инстаграме на этом все, за идею к этому видео спасибо Альмиру Закирову, также присылайте ваши идеи в описании к этому видео, либо пишите мне вконтакте, все ссылки в описании, также подписывайтесь на мой блог вконтакте, всем спасибо, пока.